Привет, друзья! Прежде, чем приступить к повествованию, хочу от себя лично и от лица всех тех, кто ждал продолжения истории про косоглаза Лупата Глазастова, выразить слова благодарности и передать привет Вадиму из Бреста, потому что именно благодаря ему это видео и выходит в свет. Итак, приступаем. Предпоследняя серия. Вадим, тебе большое спасибо, реально. Ты меня вдохновил на то, чтобы я добил эту машину. Почему все было так непросто, ну, в какой-то степени, я объясню чуть позже. А сейчас давайте я вам покажу машину на подъемнике. И начнем именно с осмотра дна, потому что я был приятно удивлен. При пробеге в 355 тысяч машина, ну, если не в идеале, то в очень-очень и -очень достойном состоянии. Давайте посмотрим. Там даже есть новые детали, новый рычаг. Да, он свежий совсем ему несколько месяцев судя по виду верхний рычаг новый гляньте рулевые наконечники новые вот небольшой неприятный момент запотевание рулевой рейки но в остальном смотрите ни одного серьезного потека тут тоже запотевание со стороны турбины но это классика то есть абсолютно сухие моторы встречаются крайне редко и такие машины конечно на вес золота которые вообще как мертвые не потеют так вот обнаружил порванный пыльник шаровой, его мы заменим, точнее шаровый целиком заменим. Здесь тоже пыльник уже уставший, ну это как бы вполне логично, потому что при таком пробеге он сухой, вот так вот тронешь его, он рассыпается. При этом я практически на 100% уверен, что все детали подвески, кроме этих рычагов, они оригинальные, представляете? 300 с лишним тысяч пробегов, вот днище, смотрите. Тут кардан обточила защитой. Как бы это мелочь. Вот, смотрите. Задняя подвеска тоже, в принципе, вся в порядке. За исключением датчика АБС. Но у меня есть подозрение, что это даже не датчик, а кольцо индукционное. Но я начал с датчика, потому что его менять намного легче, чем кольцо. Для того, чтобы заменить кольцо, нужно снимать привод со всеми вытекающими, то есть нужно демонтировать ступицу, тут все болты ржавые я их сейчас всех пролил освобождайкой если вдруг будет необходимость снимать и промыл, прочистил кольцо, ну максимально отсюда освобождайкой, брейклинером пролил, продул может быть даже так станется, что после этого датчик заработает это болезнь данной модели кольцо разрушается и перестает ститывать то есть бьет ошибку по датчику ABS, я позже покажу как диагностировать, какой именно датчик выходит из строя. То есть, бывает такое, что прямо показывается передний правый, задний левый и так далее. А бывает, что просто ошибка по АБС, и мы не понимаем, какой датчик он не работает. Для того, чтобы понять, подключаем диагностику. В общем, чуть позже покажу. Резина тут, видите, конечно, не самая свежая, мягко говоря. То есть, ее нужно менять. Протектор полностью изношен. Передние покрышки, в принципе, более-менее, а не такой более-менее, они вообще в умате, то есть по-хорошему нужно делать ход развал при этом колодки и тормозные новые, но диски вообще ужас в состоянии, то есть диски на замену, меня они очень сильно умораживают, ребят, будьте внимательны, нельзя вот так оставлять, почему, да потому что, когда диски сильно изнашиваются, поршни выходят больше, чем полагается, зеркало поршня тормозного цилиндра пачкается, ржавеет, и он начинает подклинивать, вследствие чего выходит из строя. И вместо того, чтобы менять диски, вам приходится менять в сборе весь суппорт. А это стоит намного дороже, сами понимаете. И плюс ко всему, когда диски так изношены, это, конечно же, негативно влияет на эффективность толможения. Поэтому не жадничайте менять диски вовремя. И колодки, и диски по необходимости. То есть я меняю через раз Раз менять диски колодки, следующий раз пропускаю замену дисков. А на третий раз непременно меняю диски вместе с колодками. Так, теперь самое интересное. Сейчас спущу машину и покажу, что у меня получилось. Я собрал передок вообще великолепно. И при том даже, что этот бампер Тайвань, даже по-моему Китай, и крыло китайское. У меня получилось очень неплохо подогнать зазоры. Сейчас продемонстрирую. Прежде чем приступить к самому интересному, покажу, что было сделано под капотом по технической части. Был заменен дополнительный аккумулятор, вот этот. Он отвечает за работу пресловутого блока СБЦ. Поставил вартовский, кстати, он оказывается сухозаряженный приходит. Я установил его и впал супер, почему не работает. Вот. Оказалось, нужно его заправить электролитом, который идет в комплекте. Это так, к сведению Далее была заменена свеча накаливания В первом цилиндре Она убивала чек на приборную панель Мигающую спираль А нет ничего хуже, чем Чекичаны, спирали и так далее Не ругайте меня за тоже что поменял одну Мне не жалко денег на эти свечи, они стоят недорого Просто на этом пробеге Они часто обламываются И э, не хотелось мне рисковать Сейчас покажу, еще, смотрите Что творится с проводкой На таких пробегах Видите, она вся тут вот, оголенная во многих местах. Я ее тщательно, конечно, заизолирую, но имейте в виду, что такие пробеги имеют вот такие вот последствия. То есть, скручивая километраж, вы просто-напросто обвешиваете покупателя. Еще буду менять медную шайбу. и тут прогар. Шахта целая, угля. Бывает такое, что вот такие вот огромные шарики собираются из этого нагара, из угля, из сажи этой. Я видел вот такие килограммовые наросты. И даже все бывает, они пропускают. И везде вот сплошной уголь в этих шахтах. Сейчас мы ее заранее проливаем освобождайкой. Для того, чтобы он максимально размягчился. И форсунка вышла без труда. Всегда вот перед каждым ремонтом нужно проливать освобождайкой резьбовые соединения с тем, чтобы без хлопот и забот открутить гайки, болты или вынуть форсунку, как в данном случае. Будет заменено масло, фильтр воздушный, топливный, то есть будет сделано полное ТО. И теперь самое интересное. То за что меня реально берет гордость смотрите был довольно серьезный удар я даже сомневался что мне получится думал придется жеку звать в итоге после замены усилителя абдулла красавчик ты реально выручил мне этим усилителем старые погнутые петли усилители крепления это такой геморрой можно два дня машину собирать и ничего не получится у вас потому что их приходится подгонять, гнуть и так далее. С петлями вообще это дохлый номер. Лучше даже не пытайтесь. Купите новые или там на разборку снимите. Потому что времени у вас уйдет куча. А результат не факт, что будет нормальный. Момент истины. На! Четко закрылся капот. Смотрите, зазорчики. Заглядение. Ну, вот здесь чуть-чуть завалено. Это потому, что бампер... Тайвань или даже Китай, как я уже говорил. Здесь зазор, смотрите, идеальный. Здесь зазор практически идеальный. Здесь вообще идеальный. Вот здесь нужно будет поработать. Но это от того, что крыло китайское. Даже не Тайвань, а Китай голимый. Ничего, подгоню. Главное, что капот закрывается. Фары стали ровно, бампер стал ровно. С этой стороны вообще все прекрасно. Вот здесь нужно будет чуть капот подогнуть. И все будет нормально, смотрите, четкие зазоры, все великолепно встало, фары как новые после зашкуривания и вскрытия лаком. Эту фару я спас, из воздуха просто собрал, ну ничего, плотно стоит. А, кстати, сейчас поставлю молдинг, он покрашен и готов к установке. Тут вот куча проводов, два из них на противотуманку, а с остальным нужно разбираться, я не знаю куда они шли. Но это не проблема. Я, конечно, не электрик, но с этим думаю, что разберусь. Вот он, молдинг. Его не было. Заказывал отдельно. Я обошелся он недешево. 35 или 40 евро даже. Я за него заплатил. Китайский бампер и тайваньский молдинг – это адская смесь, скажу я вам. еле-еле встал. Но, тем не менее, морда приобретает законченный вид. Но чего-то не хватает, да? Да, конечно, не хватает звезды. Ради такого дела одену белые перчатки. Так, вот же она. Звезда с народного Алиэкспресс. Стоит по сравнению с ценой у дилера сущие копейки. Кому интересно, ссылка под видео. Гляньте, какая красота. Я тебе говорю. На! Вот же она, вот она, эй! Реально, знак в знаковом моменте. Правда, капот покрашен похабно, может, переделываю. Просто, ребят, поймите правильно, в эту машину укладываться смысла нет вообще никакого, то есть нужно по минимуму устранить главные косяки и получить приличный внешний вид. А по части технической, она, ну если не в идеале, то просто в прекрасном состоянии, там делать особо нечего. Ходовая, сами видели, пара шаровых и все, датчик АБС. Что еще? ТО сделать полное. Короче, машина получается очень даже неплохая. Отполируем полностью ее. Если хватит пороха в пороховницах. Отполируем переход, который не добил еще. Может быть полностью все отполируем. Что там? Полдня потратим. И будет она сиять, блестеть. Сейчас давайте сделаем диагностику. Я вам покажу, как определять, какой затчиковый боец вышел у строя. И подведем итоги. С полпенька. небольшое дребезжание. Это от короба воздушного фильтра. Уникальный двигатель ЦДИ вот этих лет. Один из самых надежных. В моем понимании за всю историю автопрома. 355 тысяч. А просто как новый работает. Так, давайте посмотрим ошибки. Раньше висела ошибка после чекнакаливания. По понятной причине свеча не рабочая оказалась. Я ее выкрутил, проверил. Да, она не грела. Читаем, какой-то неспособности, никаких ошибок. То есть теперь спираль не будет моргать, раздражая нас своим присутствием на панели. О, АБС тоже перестала гореть. Да ладно. Очистка помогла. Вот это да, это номер. Получается, датчик купил зря. Вот если у вас выбивает ошибку по датчику АБС, первым делом нужно проверять это кольцо индукционное, потому что зачастую ошибка бывает именно в нем. Оно ржавеет, разрушается, сенсор не может считывать с него информацию и выбивает чек. А по факту проблема бывает не в сенсоре, а в этом кольце злополучным так давайте проверим работают ли датчики раньше задний правый не видел количество оборотов и постоянно стоял на нуле теперь да и теперь он походу не работает и сейчас выбит чек ABS и спи да все-таки он попал я на замену кольца ну хотя может быть датчик сам испортился это очень маловероятно но бывает такое я Начал с него, потому что стоит он недорого, и снимать ЦАПФУ, не будучи уверенным, что датчик в порядке, я не стал. Всегда нужно с малого начинать. Вот видите, он не работает. Если у вас не выбивает конкретно по какому-то определенному датчику ошибку, то нужно так вот войти в блок, включить показания всех датчиков и просто проехаться. Тем самым мы безошибочно определим, какой из датчиков не работает, либо кольцо разрушено, и уже знаем, куда копать. То есть бывают системы, которые прямо указывают задний, правый, там, передний, левый и так далее. А бывают, которые просто говорят ошибка по датчику ABS ESP. Вот. В таком случае можно проверить ее с помощью лайф -даты. Так, ну в остальном. Красавец. У Мерседеса, как сказал один мой знакомый, своя походка. У него свой стиль и с этим трудно не согласиться. Эта машина несет, не везет, а несет особенно в вот большие Ешки, e С-классы. То есть, да, я люблю и уважаю и BMW, и Audi, и Toyota, и многие другие марки. Но вот Mercedes это в любом случае уникальная машина. Она стоит особняком. И те, кто в эту марку влюблен, говорят, есть Mercedes и другие. Вот. Реально это ощущение, ощущения ну, Конечно, механика немного обломает А так, это корабль, который плывет Он не едет по дороге, он плывет по ней Очень хорошая машина получится Это я уже вижу отчетливо Сейчас по эстетике Руку приложим, а салон у нее В принципе, и так неплохой Вот тут, конечно, трещина Некрасивая, ну подумаем, что с ним делать Вот здесь тоже доработаем Руль, может быть, перетянем, потому что Вот тут начал он уже расползаться А в остальном панель ровненькая Обшивки целые, ну сиденье Вот здесь тоже перешьем А так все работает Этот Кондиционер то ли не заправлен То ли неисправен, но с этим разберемся Вот и Все чеки погасим обязательно, потому что Еще раз говорю Каждый чек, каждая лампочка Там беременный мужик Джеки Чан, там, спираль накаливания. А, еще, ребят, очень важный момент. Спираль накаливания, это не только свечи, это любой обрыв в цепях. Ну, это бывает в дизелях, но спираль мигающая, это не факт, что свеча сгорела. Это может быть обрыв в любой из цепей. Будьте внимательны, не надо сразу кидаться там, менять свечи, потому что лично на моем опыте, на моем сяте убийцы, из-за двух сгоревших лампочек стоп-сигналов, горела спираль <смех> и поэтому мне ее продали с проблемой впрыска, там турбина что только мне сказали страшные истории про то что надо менять в этой машине по факту я поменял две лампочки и машина поехала так вот ребят спонтанные <смех> мягко говоря не по исполнению видео но как есть есть в планах конечно улучшить и съемку и монтаж и звук и все остальное но это все вопрос времени как ляжет, так ляжет мастер. О, шторка. Сейчас покажу, как работает. Смотрите. Хе-хей, красота. Все. Я сказал в прошлом видео, что это представительский класс. Нет, это бизнес-класс на самом деле. Но, тем не менее, ребят, Ешка бизнес-класса 250 евро. В общем, мы отполируем глазки и подведем. И отправим в люди. Потому что реально достойный аппарат за свои деньги. Многие там э, спросят, почему ты там не вложился, не покрасил хорошо. Ребят, в эту машину можно вложить 2-3 тысячи евро, но суть дела не поменяет. Даже нет, если я в нее много вложу, я проиграю на ней. Никто это не оценит. Потому что пробег заоблачный. Для европейцев вообще нереальный пробег. Наши люди еще более-менее соглашают. И те, кто знают эту машину, этот мотор, эту ходовую, неубиваемая тачка просто, они вот миллионники. Одни из последних миллионников. А так ее цена ну, не самая высокая. И в нее можно вбить 2, 3, 5 тысяч, а по факту проиграть. То есть нужно минимально уложиться. Я посчитаю все расходы, озвучу их. И вы поймете, сколько стоит из... Ну, это не говно было, извините соображение. Это была хорошая машина. Как в рамках минимального бюджета можно привести в порядок и на ней даже заработать. Даже, может быть, три к одному это. Помните проект, который я Планировал очень давно. Может, даже он сейчас и выстрелит. Посмотрим. В общем, приходите в Автохелп, в Инстаграм. Это рупор проекта. Там все в первую очередь укладывается. Телеграм, целая рация. Автохелп наш мощнейший паблик по обмену опытом. Один из самых моих главных достижений. Там не самое большое количество подписчиков, но рафинад автомобильного сообщества. Поэтому Автохелп это лучший в мире паблик для автомобилистов по обмену опытом. Подписывайтесь на него. Ссылка в описании. Всем всего доброго. Пока. Хорошо тогда. Давай.